Да, вы смотрите типичное рекламное видео и если вас это раздражает, вы смело можете его пропустить. Но именно в этом видео я расскажу, как вы можете стать всего за один месяц крутым специалистом по настройке и автоматизации любого бизнеса в интернете и уже в этом месяце выйти на доход от 30 тысяч рублей.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 Business. Также вы настроите свои социальные сети, свои рекламные ресурсы таким образом, что люди сами будут приходить к вам в вашу команду, сами будут проситься, сами будут регистрироваться и становиться полноценными, активными партнерами вашей команды. Нажимаете. По ссылке под видео и только для первых, тех, кто именно сейчас, всю секунду нажмет на мою ссылку и перейдет на обучение, выполнит маленькое условие, те получат возможность доступа к платному продукту, к платному курсу стоимость которого доходит до 50 тысяч рублей без первичной оплаты. Жмете на ссылку, получаете доступ к курсу без первичной оплаты. И только после того, как заработаете сумму большую, чем стоит наше обучение, можете оплатить наш курс. Это наша стопроцентная гарантия. Если вы не заработаете в процессе обучения, денег за обучение мы брать не будем, потому что на 100% уверены в эффективности нашего курса и только пятерых первых людей кто заходит на обучение именно сейчас я возьму под свое личное кураторство и мы вместе с вами будем проходить путь от новичка до специалиста по автоматизации бизнеса в интернете жду вас на моем курсе